Так О, здорово, нахуй Познакомимся? Да-да Ты откуда, бэйби? Бэйби, ребенок по-английски Я ребенок, бэйби да Олененок я, Да я об этом и говорю Ты откуда говорю? Олененок я, бэйби я понял, да. Ты откуда, олененок? Я Лунтик. Мозговая система у тебя э, слабо развита, очень, не заметил. Но это нормально для твоего возраста. Слабая мозговая система в твоем возрасте — это то, что должно быть у тебя. Было бы странно, если бы она была сильной. Пью за твое здоровье, за твою мозговую систему. Возможно, она разовьется со временем. Там кто тупой, я все поняла. Живу я на Аляске. Кому ты пиздишь, крыска? На какой Аляске ты живешь, блядь? На Аляске таких обоев нету. фотообоев таких, уебанских. ебанских. там тебе суфлертово подсказывает? Пускай бьет нахуй. Понятно? Я ясно из них? Я держу, ты считаешь? Да. Че держу? Пиздец. Ты даже сама ничего не можешь придумать. Долбоеб все это за тебя придумывает. Я в шоке, блядь. Сережки нацепила, думаю, я крутая, я молодая. <свят> я взрослый уже, я серёжки ношу. Я их с пяти лет ношу. Ебать, с пяти лет считаешься взрослым? Нет, с пяти лет меня мама взрослой считает. Она очень крупно ошибается. А у тебя было такое, чтобы тебя домой залетал мотылек какой-нибудь? Было. Ну что ты с ним делала? Поймала и выпустила на улицу. Ты думаешь, он будет жить после этого? Нет, он покончит с собой. Да нет, просто им ему по лицу с крыльев убрала, скорее всего. Он, он кстати, нереально мотылек просто прилетел. Я поэтому и говорю об этом. Ой! Ой! Это кто? Это комар. Нет, нет, нет, это мотылек, поверь мне. Это комар! Да это, блядь, мотылек. Просто не видишь. Камера, блядь, он упал. Короче, это был мотылек. Зачем мне тебе врать на такую тему? Ты парень, ты совсем тупой, это был комар. Чиздец, Я тебе говорю одно, блядь, а на другое. Ты вообще не хочешь Это домой. был комар! Да не комар, ты был, блядь, я тебе отвечаю. Вот смотри. Это был комар. Это... Тебе сколько лет вообще? Восемнадцать. Почему ты? Ладно, ничего. Ты мимо кажешь. Бля, не показывается комар. Вот видишь? Бля, ну выглядит как комар я согласен, но. Но это есть комар. Это не комар, я отвечаю тебе, я отвечаю. Слушай, ты где живешь? Самара. Ну это значит точно комар. Все, короче, я не хочу больше тебя выслушивать. Я тебе, это мне не веришь просто. Я бы не стал тебя обманывать. Стой. Да. Да. Что? Что? Ты блогеров став... встречал? Ты встречал блогеров в чат-рулетке? Да, встречал. А тебе какие И блогеры какой? нравятся? Ну, например, канал по -братски. Канал Или по Ну да, хороший. Или Тима Масони. Ну, хороший, ребят. А зелья не знаешь? Кто? Зелия. Не поняла. Ладно, ты не знаешь, короче, есть такой один тоже зелье его зовут, забей. Нет, не знаю. А кто тебе приходится вот этот твой, твой сосед вот этот вот, по попасться? Сосед по парке. А правда кто он? Сосед он по парке. Он твой брат? <сосед> да. И хули он с тобой вообще рядом возится. Что за фигня? Что за фигня? Так мы живем с ним. А, мы получается, Вы с ним жить вместе жить решили? Нет, получается мы живем В этой В общаде? Нет В подвале? В а, в квар квартире квар Да, всегда вылетает из головы слово и Моя дверь напротив Ну что, часто к нему за заглядываешь? Ну, он мой брат Ну, я понимаю Часто У меня тут Родные живут. И по какому вопросу? Что вопросу? По какому вопросу говорю? Ты к нему заглядываешь. Просто так заглядываю. Я тебя понял. У тебя в школе какая кликуха? Санча. Сан Санча? Типа صين... сань, ну типа моча, типа санча? Ну, типа саранча. А, а, -а как, почему тебя так назвали? Ну, потому что один раз укусила. А, саранча, я понял. Мне показалось, сказал Саньча, Саранча, ты укусила кого-то, да, один раз? Да, на меня лезли, я его укусила за руку, и потом сказали, что я саранча. А че он лез, че ему надо было? Ну, лезет ко мне, все, одноклассник мой. Чем ему было надо? Просто как ты считаешь? Не знаю. Он хотел доминировать над тобой, показать свою силу? Не знаю, я бы въебала. Ну, ты не въебала, ты начала кусаться. Ты вообще, ну, ты это... с ума сошла, вот смотри, вот он это сделал, а ты говоришь, я бы, как будто это какое-то событие, которого еще не было. И ты говоришь, я бы вот на этом месте бы сделала вот так, но ты же этого не сделала. Ну, потому что меня к уже пять раз выводили. Ну, правильно сделали. Ты из деревни, да? Ну, типа... Деревня Аляска, насколько я помню называется. Малая Аляска. А по какому поводу тебя директор директору Ну, потому что я дерусь. Я тебя понял. Ладно, ладно, было интересно пообщаться. Сколько лет? Восемнадцать? Нет. Как видишь, у меня оборотки нет, так что мне не восемнадцать. Шестнадцать? Нет. Семнадцать? Я не вижу тогда каких-то вариантов. Сколько тебе лет? Тринадцать. Пипец. Это очень мало для девочки. Может, пора подрасти уже? Ты чего? А че типа, девочкам должно быть сразу шестнадцать лет, что ли? Ну, По-хорошему да Так было бы гораздо удобнее Во многих отношениях Так же давай, расти там Как говорится, бля Ешь растишку, ёбсту, бля Извини, у меня 170 там, метров Я очень высокая, короче Ты гонишь? Нет Я сам 164 сантиметра Значит, ты низкий, я высокая но я старше, мне 18. Ну, значит, ты карлик. Я столько 18 лет. Хватит, да, yes. пожалуйста. За... Зачем ты меня унижаешь? Мне неприятно. Yes. А зачем ну, вообще зачем ты меня вообще я, гном... yes. вообще, я гном, на самом деле. Ты читала про гномов? Читала. Ну вот я он. Я добываю в скалах различные там всякие минералы. Недавно обрезали бороду. Это большой позор для нас, для гномов. Ну хватит язык показывать. Ёб твою мать. Да День. я хотела, Костя, сказать, ты меня перебил. Ну давай, давай. Пиздишь, как дышишь, говорю. А зачем мне пиздеть? Я говорю, Что я правда гном. Ешь... Я правда гном. Ты ешь много растишки. Я правда гном. Ты ешь много растишки. Ладно, все, давай, отдыхай. До свидания. Опа, здорово, залупоет. Салам алейкум. В смысле, салам алейкум? Ты чё, наш? О, как наш? Ну, типа, мусульманин? Аллахамдула. Че? Алхамдула. Да, мусульман. Ах, хуй, мях а ли ты а, свой? А ли ты свой ебальничек-то не переспустишь вниз? Стесняшки берут. Не понял. Ладно, все, отдыхай. Отдыхай. Отдыхай, да. Ладно, все, фильм скачался. <laughs> Я больше не хочу здесь сидеть. Пока что. Потом захочу. Вот такая вот рулетка. Териал-версия была. В смысле умираешь от кринжа?